снова здравствуйте дорогие мои друзья я светлана филатова и сегодня я решила провести второй раз одну и ту же презентацию потому что вчера я провела ее и увидела что у нас был брак со звуком поэтому ну что поделать презентация довольно интересная довольно важная и поэтому я подумала ну, бог с ним мне не трудно но выйти еще разочек в эфир еще разочек проговорить то, что я подготовила. Сегодня я буду меньше отвлекаться на чат, потому что хочу эту запись оставить, ну, вернее, запись трансляции оставить в видео, ну, для того, чтобы у себя на канале качественные видео, как-то более-менее, чтобы было это все более-менее смотрибельно. Да, сегодня у нас такая тема, как и вчера, в общем-то, сейчас я себя уменьшу, чтобы не мешать презентации. Значит, сегодняшняя тема у нас невербальное поведение Трампа и Зеленского на их встрече, которая состоялась 25 сентября. Я комментировала эту встречу в прямом эфире «Россия-24», но, к сожалению, там очень сильно запаздывала картинка, поэтому я очень не в попад это все описала и поняла, что моим подписчикам обязательно надо знать эту ну скажем так проработать вот эти эмоции жесты это будет очень интересно моим подписчикам а также людям интересующимся физиогномикой профайлингом невербальным поведением поэтому я решила записать этот стрим еще раз и я думаю что этот стрим я оставлю у себя в видео а насчет вчерашнего не знаю как получится но значит сегодня у нас будет занятие состоять из я вам покажу несколько отрезков видео без звука и мы с вами разберем на каждом видео каждую эмоцию каждое движение каждый вздох ну в общем все все все этих участников а я должна сказать что в данном случае я буду стараться придерживаться нейтральной позиции в плане политики я понимаю что ну, скажем так они главы стран ну, вот эти участники что зеленский президент украины что трамп президент сша я буду рассматривать просто двух людей которые общаются друг с другом и постараюсь, чтобы это было так. Так, что у меня тут красненький квадратик, но уже опять зелененький. А, да, сейчас посмотрю, все-таки я на чатик. Если вдруг кто-то что-то написал, если что-то будут вопросы, да, по походу, вы пишите в чат, я все равно буду на чат посматривать если вдруг как-то со звуком хорошо или плохо обязательно мне сообщите это потому что вот это видео я очень надеюсь оставить очень надеюсь что оно у нас теперь получится да значит начнем мы сейчас первое видео значит вот на этом видео мы видим зеленского и будем рассматривать реакцию на слова Трампа. Трамп сказал: Мы встречались, если вы помните. И давайте понаблюдаем, как отреагировал Зеленский. Значит, ну, во-первых, как вы видите, у него на лице растерянность. Да? Такая, ну, не сказать даже, что легкая, довольно-таки серьезная растерянность, ограничащая со страхом, потому что, да, вот идем дальше, здесь будет еще, видите, поднимание бровей, это удивление, то есть сначала идет растерянность, потом удивление, ну, в принципе, он, да, он более-менее кивнул, но, видите, губы поджал, но все это в комплексе, вот видите он слушает и вот сейчас сглотнул в конце все это в комплексе говорит о том что все-таки встречи как таковой у них не было явно но ну, по крайней мере зеленский считает что ну, даже если они где-то встречались то не было вот такой вот конкретной встречи как у них происходит сейчас идем дальше следующее видео значит здесь что Здесь мы будем наблюдать за реакцией Трампа на слова Зеленского. «Приглашаю посетить нашу страну». И мы с вами по этому видео поймем, собирается ли Трамп посетить Украину. Давайте пронаблюдаем. Итак, ну, во-первых, первая реакция, он отшатнулся от этой информации. И Трамп, я должна сказать, что Трамп, он очень опытный политик поэтому в данном случае даже но ну, он себе мало позволяет каких-то жестов мало где позволяет себе ну, того что он думает он очень хорошо себя держит это знаете как разведчик который долго провел в тылу врага долгое время живет в тылу врага он очень хорошо держит свое тело но даже при этом его жесты не такие явные, как у Зеленского, но они тоже очень красноречивые. Значит, в данном случае мы видим, что он сначала от, отшатнулся, немного поерзал на стуле, прежде чем ответить. То есть информация его немного, ну, скажем, шокировала, да, удивила. Дальше, что он говорит? Я знаю много людей из Украины и поднял брови удивление сейчас мы посмотрим а, так вот поднял брови это на словах я знаю многих людей в украине а, да и а, он поднял брови он сделал акцент но посмотрите что он а, сейчас делает губами а, значит а, дальше он говорит это отличные люди смотрит на собеседника, то есть эту информацию он говорит явно для собеседника, но что же он при этом сам думает. Сейчас я чуть-чуть верну видео, вот на тот момент, когда он говорит, это отличные люди, значит, смотрите, что происходит. Вот его дергание головой это, знаете как, обычно, когда ну, человек с таким большим опытом работает в политике, он не позволяет себе на какие-то сомнительные фразы пожимать плечом открыто. Вот это вот дергание головой это попытка немного приблизить голову к плечу. Понимаете, вместо вот этого жеста как сомнение а, плечом которое любой а, человек легко прочитает как сомнение а, он заменил его вот таким вот дерганием плечом а, причем а, вернее дергание головой причем головой он еще и качает вот так вот это а, еще один вот они эти, эти жесты рядом вообще расположены по а, считыванию а, то есть, вот то, что он сказал, это отличные люди, он ну, не совсем так считает. Он это говорит для собеседника. А, дальше, значит, сомнения в сказанном. А дальше, что мы видим у него? Вот обратите внимание, сейчас было небольшое облизывание губ, видите? И дальше пошел рассказывать. Он немножко отклонился от собеседника, то есть он а, выдал какую, определенную порцию информации для собеседника, а потом пошел рассказывать о себе, да, вот отклонился немного. А, то есть а, выдал, а, ну, как бы немножечко смазал вот, а, то, что он, а, будет говорить. Ну, вот как сказать, немножко. А, Успокоил собеседника, да, сказал то, что от него ожидали, и немножечко о своем. Знаете, как стритник говорит о других, да ну да о себе. А блестящий собеседник говорит с вами о вас. Так вот, он сначала, как блестящий собеседник, сказал своему собеседнику о нем, но потом немножечко и о себе. И что мы видим? Значит, перед этим он обрезал губы, как вы помните, да. И дальше он говорит: у меня был конкурс «Мисс Вселенная», и он на этих, на этих фразах оживился. Он уже, ну, что называется, оказался в своей тарелке и пошел с большими эмоциями рассказывать. Он чуть-чуть больше отпустил свое тело. Вот, вот эта информация, вот эту информацию ему нравится рассказывать. А, да и он сейчас рассказывает у нас была победительница из украины а, и обратите внимание а, а, значит он сожмет губы и напряжет подбородок сейчас будет а, у нас была. вот а, сжал губы а, выдвинул подбородок выдвинул челюсть и немножечко стал медленнее говорить то есть вот все таки я предполагаю что так победительница из украины вообще в принципе можно копнуть и разобраться у него не совсем хорошие отношения с ней сложились но что-то у них пошло не так не знаю какие там ну, ну вот что то что то не сложилось поэтому воспоминания у него ну скажем так не очень радужные и не очень позитивные в отношении именно этой победительницы из Украины. Да, да, вот, вот он рассказал. Ну, в принципе, я думаю, что вы все поняли. Сейчас гляну в наш чатик, все-таки. Да, здравствуй, Сережа. Так, Инга. Ага. Ага. Так, так, так. Да, совершенно верно. Да, спасибо за комментарии. Я э, комментарии чуть позже прочитаю, чтобы нам не задерживаться. Я хочу этот эфир провести быстро и ну, дать информацию, как бы без, без вчерашних накладок. А главное еще знаете что? Напишите мне в чатике. Нормально, меня слышно, нет никаких посторонних шумов. Вот это самое главное, потому что я сегодня посмотрела на вчерашний эфир и поняла, что придется переписывать э, этот стрим. А, да, следующее. Следующее видео, значит, Зеленский говорит, вы должны понимать, что вместе Евросоюз и США смогут остановить войну. На что? Ну вот здесь вот я решила рассмотреть жесты руками Трампа. Значит, во время произнесения Зеленским этой фразы посмотрите, что делается с руками Трампа. Да, значит, он их сначала держит. Но вот когда пошла эта фраза, руки сжал, сцепил в замок. Дальше Зеленский говорит, у нас большие ресурсы. И смотрите, что происходит дальше с Трампом. Дальше, вот обратите внимание. Видите, что он делает с большим пальцем? Да, Он сжал большой палец. Видно по телу, что тело ёртает. Он еще раз сжал большой палец. То есть вот эти слова задели значит большой палец, это наше эго. И когда человек начинает большой палец теребить или прижимать, значит в беседе задели его эго. Значит вот эти слова, которые говорит Зеленский, у нас большие ресурсы, но скажем так, чем-то задевают Трампа. Ему эта информация, либо либо сама информация не нравится, либо вот то, как она преподносится. Ну, что-то Трампу не нравится. Ну, конечно же, он нам этого не скажет. Значит, он, не, ну, что можно сделать, какой вывод из, эти, ну, из этого... Жеста, да, который мы сейчас рассмотрели. Значит, на фразу, которую произнес Зеленский, вы должны понимать, что вместе Евросоюз и США смогут остановить войну. А Трамп закрывается. Ему это, ну скажем так, он не готов сейчас участвовать в этом. Он не хотел бы вмешиваться, ну как-то вот он пытается этого избежать, от этого отгородиться. На фразу у нас большие ресурсы, а так это вообще его задевает и, ну, скажем так, его тело полностью протестует. еще плюс то, что, ну, видно по видео, что тело ёртает, а тело, ну, вот, когда человек начинает вот так вот Перемещать свое тело, значит, человеку не очень комфортно, он ищет более комфортное положение. Ну, и это говорит о том, что ну, что-то не нравится, какая-то информация ему не зашла. Идем дальше. Значит, следующее. Зеленский говорит, вот, говорит: у нас самая большая страна в Европе, у нас большие ресурсы. Вот, вот это то, что мы сейчас рассмотрели по рукам. Давайте посмотрим, что при этом делает лицо трампа а здесь уже просто картина которая заверш... ну, просто знаете такая завершающая и полностью мы понимаем что на самом деле думает трамп по поводу того что сейчас сказал зеленский значит да вот пожалуйста вот такая реакция ну вы видите что здесь у нас Идет, во-первых, презрительная улыбка. А, Во-вторых, он отвернулся от собеседника, он закрыл зрительный контакт. И в-третьих, он напряг подбородок. А, да, и вот в этот момент у него еще и сжимаются а, руки, мало того что сжаты, он еще и теребит большой палец. То, что мы с вами только что посмотрели. А, да, ну вы понимаете, что эта информация ему абсолютно не нравится. А, и он относится довольно высокомерно к собеседнику. Вот в данном случае ему, ну, просто, ну, никакой симпатии он не демонстрирует в сторону собеседника. Но и, ну, и а Зеленский продолжает рассказывать. А, да, Зеленский, а, что у нас дальше? А, ну. Дальше мы самые интересные моменты. Так, у меня тут что-то выходят какие-то. Сейчас зайду в чатик. Секундочку посмотрю. Вот, спасибо большое, спасибо огромное за обратную связь, что вы мне пишете. Что слышно, все хорошо. Всем привет! Наконец-то пришел на вебинар, немного опоздал. Да, Радомир, я очень рада вас видеть. Спасибо большое, что все пришли, вот очень хорошо. Но я сегодня просто с чатом не не работаю, я сегодня делаю запись, поэтому вы уж простите, если я сразу оперативно не отвечаю. Итак, идем далее. Что мы? Следующая фраза. Трамп, а, так, подождите, а, так, меня тут начинают одолевать все подряд. А, значит, Трамп задает вопрос. Я слышал, что вы достигли прогресса с Россией. И дальше наблюдаем за реакцией Зеленского. А, значит, а, смотрите, когда он слушает вопрос, он, у него сначала расслаблен рот. Но когда он а, услышал, а, услышал вопрос, а, смотрите, что происходит. Так, а что у меня видео не идет? Сейчас, одну секунду. А, так, вот, видео. Так, что у меня с видео? Вот елки-палки. Так, пошло видео. Замечательно. Так, вот, видите, вопрос задан губы сжал, а, да, кивает, но при этом обратите внимание, обратите внимание, что пошла эмоция печали, еле заметная, и а, значит левой рукой тронул правую щеку, а, значит левая рука это эмоции, правая щека это энергетический запас в социуме, получается, что он, ну, немножечко себя, можно сказать, попытался поддержать тема довольно сложная для него и по его виду сразу понятно да что он напрягся да он небольшую паузу кстати вот по паузе мы можем определять а если человек сейчас нам ну, начнет врать или как-то уворачиваться от ответа он ну когда Человек вообще, в принципе, слышит неудобный вопрос, он часто делает паузу. Для чего? Для того, чтобы собраться с мыслями. Что мы с вами и видим у Зеленского? Напряженный подбородок опять говорит о том, что ему некомфортно, что у него саботирующая позиция, он упрямо попытается прогнуть свою линию, да, эта тема ему очень не нравится и в общем все из этого исходящее а, значит а, кивает но очень неуверенно и ну, пытается показать уверенность но ну, опять таки зеленский тоже не мальчик и у него тоже большое театральное прошлое и несмотря на слабость своих позиций он ну, старается держать лицо а, дальше эмоции печали мы увидели а, значит идем далее а, Да, кивнул с озабоченным видом и здесь он ну, скажем пока не собрался что сказать он сейчас ну, скажем такой немножечко видимо заготовленный текст он ну, нашел свой скажем своей памяти или как-то вот решил что можно с помощью какого-то заготовленного текста ну, выкрутиться из данной неудобной ситуации значит что мы видим Он начал говорить и всячески старается уйти от ответа вот сейчас мы видим что он отвернулся и а у него эмоция, видите, вот это вот, вот это вот, оттягивание губ вниз, вот это вот улыбка вниз, это эмоция презрения. На подавленном лице, которое у Зеленского сейчас, он челюсть не поднимает, он склонился, он склонил плечи. То есть он очень подавлен, но при этом он испытывает большое презрение к той теме, о которой ему надо говорить. Но он сейчас перепрыгивает, что называется, переобувается в прыжке. Он пытается перейти на тему, на которую он сможет что-то ответить. Да, значит при этом. Так, что у нас идет дальше? Сейчас. Видите, сжал губы, вот тоже говорит о том, что ему очень неприятно. Дальше, вот сейчас, а сейчас он уже собрался и Значит, смотрите, что он сейчас проделал. А, ответ у него просто феноменальный. Как только что а, Трамп а, его немного заболтал по поводу поездки в Украину, да, он, по сути, это было забалтывание но очень изящное и красивое. В данном случае будет тоже забалтывание но оно будет крайне неумелое и притянутая за уши, что собеседник очень четко прочитает. Мы это увидим дальше. Значит, ответ просто феноменальный, в том плане, что вот как выглядит забалтывание. Человеку задается конкретный вопрос. Вместо ответа на этот вопрос он начинает отвечать на другой и на этот вопрос он так и не ответил. Значит, смотрите, что он говорит. Вот, он сказал, прежде чем я начну отвечать на этот вопрос, он начинает рассказывать, что у него новое правительство, новый парламент. Мы проголосовали за 74 закона и остальные бла-бла-бла-бла а значит это чистейшая манипуляция вот если вы столкнетесь с такой ситуацией когда вы задаете вопрос человеку а он вам начинает отвечать на другой вопрос и даже если он сможет вас чем-то заинтересовать при ответе но ну, обычно такие манипуляции они ну, такие манипуляторы они очень красиво переводят разговор на другую тему так чтобы э, тот кто спрашивал забыл уже о том о чем он спросил так вот нужно возвращать его э, к теме которая вам интересна потому что в данном случае э, вот посмотрите как он пытается э, ну, перевести разговор и наблюдайте за ним как он в процессе этого как он сначала начинает это говорить с энтузиазмом, но потом, глядя периодически а, на собеседника, он понимает, что эта манипуляция не проходит. И как он завершит эту, а, свою, а, этот свой спич, а, да, вот смотрите, он а, всячески включает весь свой актерский талант. Он, Видите, как он с энтузиазмом это рассказывает. У него эмоция печали даже исчезла но обратите внимание как он смотрит на собеседника он старается его зажечь своей вот этой информацией, но понимает что он не встречает там одобрения и все больше и больше у него энергетика падает все ниже и ниже энергетика все меньше энтузиазма все больше он отворачивается да? вот обратите внимание на его поведение да? и как он сейчас да он он очень старается зажечь, и надо отдать ему должное. Он реально хороший актер, да? и он вот сейчас, вот то, что он сейчас рассказывает, это явно, а либо он проговаривал неоднократно, либо он это заготовил, вот это, чтобы, ну, вот так вот рассказать с энтузиазмом, с жаром. Вы видите, что он поднимает брови на каких-то моментах, да? вот, вот сейчас он рассказывает о своих успехах. Он рассказывает о, об успехах, но ни слова не говорит о том, э, о чем его задали, какой вопрос задали. Да, посмотрите, он смотрит на собеседника, улыбается, заискивающий и эмоция грусти. И э, вот сейчас, смотрите, смотрите, все э, хуже реакция у него от того, что он смотрит на собеседника, да, он сейчас облезал губок губок. Э, облизывание губ говорит о том что человек волнуется очень сильно и он понимает что здесь не получается у него так и да вот и посмотрите в конце в конце вот просто он понял что это все не получилось да а вот это вот эмоция которую мы с вами сейчас видим у него на лице Сжатые губы, напряженный подбородок, эмоция печали. Говорит о том, что Зеленский увидел реакцию собеседника и понял, что ничего у него не получилось. Вот такая вот реакция. И он это все увидел, это он все, все понял, поэтому, поэтому так разочаровался. Ну, в конце такое разочарование. А, да, но при том, что он говорил, он не только оправдывался, он не только рассказывал о себе, он еще и а, в конце фразы попытался продать, а, значит, продать идею а, помощи Украине. Да, и он, а, значит, если кто-то или вы хотят помочь нам, и облизал губы вот на этой фразе. А вот там, где он облизал губы, это как раз тот момент, который самый интересный для него. Он очень волнуется, и он вот, понимаете, вот в, этом, в этот момент это как раз вот все. Все в комплексе собралось. Волнение, это то, зачем он приехал, по сути. И сейчас он увидел, что ничего у него не получилось. Да, идем дальше. Значит, давайте посмотрим на реакцию Трампа, когда Зеленский сказал ему давайте делать вместе бизнес. Что же думает по этому поводу Трамп? То есть, вот от ответа Трамп не получил. Значит, и последняя часть фразы вот того спича, который мы с вами видели от Зеленского. Вот, пожалуйста, как реагирует Трамп на это все. А, так, угу, он качает головой. Да, он слушает. Так, так, так, ну что? Что такое? Ага. Да, задумался опустил челюсть а, да вот в данном случае он сказал а, остановим коррупцию и у него дернулись вот так вот а, плечи и руки а, о чем это говорит Ну, он как бы сбросил с себя то что ему неприятно да по поводу коррупции а, информации ему не очень Приятно, но он для того, чтобы, ну, скажем так, поддержать собеседника без особого энтузиазма, проговорил вот что да, если вы остановите коррупцию, то это сделает вас великим. И смотрите, это сделает вас великим. Да, и вот обратите внимание на, то, на тех словах, что «это сделает вас великим, он качает головой». Ну, он для себя уже все понял, и ну, так просто проговаривает вот эти фразы для собеседника больше, для протокола, вот больше для протокола. На самом деле он не считает, что это сделает его великим, он вообще не уверен, что Зеленский справится с тем, что на себя возложил. А, так, дальше, значит, дальше, дальше, дальше, а, облизал губы, так, ну и решил завершить беседу. А, для рукопожатия он не сильно наклонился, но наклонился, наклонился и смотрите, а, после рукопожатия сжал губы, напряг подбородок, отодвинулся, откинул корпус и как бы застегнул пиджак. То есть он ну, как бы выполнил свою часть процедуры и ну, старается быстрее это закончить. Он абстрагируется от этой ситуации. Он понял для себя, что он ничего нового не узнал и не узнает. Он разочаровался в собеседнике и вот так вот закрылся. Поднял челюсть выпрямился, застегнул пиджак, хочет уйти, разговор закончен. Ну, в общем, вот так вот. Да, и видите, на самом деле он, я думаю, что он еще и разозлился. У него вид не очень добрый. Да, Но потом собрался и все пошло дальше. Так, дальше идем. Значит, следующее. По поводу рукопожатия. Давайте пронаблюдаем, как рукопожатие как зеленский ну, провел рукопожатие давайте смотрим да мы видим что зеленский намного больше наклонился что он даже подпрыгнул когда ну, вот, для, для рукопожатия и дело тут вовсе не в росте дело в том что он ведет себя крайне неуверенно он растерян он ну, после того как до да, получил такой невербальный посыл того, что с ним ну, не согласны, по крайней мере пока работать на тех условиях, за которыми он приехал, он разочарован, как мы видим, эмоция печали, он испуган вообще, он подавлен очень сильно. Ну то есть все очень такие сложные неприятные эмоции у него присутствуют. Но смотрите, вот по собеседникам. Трамп немного наклонился, Зеленский же очень сильно наклонился. При этом смотрит ему в глаза, поднял брови, улыбается заискивающе. То есть тут, конечно же, сразу понятно, кто здесь главный. А главный, естественно, Трамп. Но, учитывая большой опыт работы в политике, конечно же, это неудивительно. Для того, чтобы сравнить, я вот нашла нашего Путина. Как они тоже здоровались с Трампом. И вот, пожалуйста, скрин сделала Зеленского с Трампом. Мы видим, что вот на верхней фотографии здесь люди одинаковые, одного уровня, да, одного. Они два партнера, можно сказать. Не сказать, что у них очень лояльные отношения друг к другу. Да, у них присутствует какое-то. Ну, тут несколько закрытых жестов. Но вот в данном в нижнем в нижней фотографии здесь просто чистейшее унижение, самоунижение Зеленского. Вот мы видим. Дальше следующее видео. А, так, следующее видео, что у нас? Так, так, так. Лукопожатие вот было. Значит, и еще один момент хотелось заметить, что Зеленский, конечно же, к сожалению, на сегодняшний день не умеет владеть собой любой вопрос который ну вот когда ему задали вопрос из зала естественно журналисты это провокаторы и трамп например на эти вопросы всегда очень ну скажем так хорошо реагирует потому что он умеет это делать зеленский же очень сильно разозлился и дал очень много эмоций после того как ему задали неудобный вопрос из зала какие это были эмоции давайте пронаблюдаем значит получает вопрос и тут же у нас пошли да во первых он ответил не очень хорошо и дальше он себя просто постарался успокоить, но это просто, вы знаете, ну, так нельзя на таких высоких встречах, так нельзя себя вести. Он, значит, во-первых, он не ответил на вопрос, он перевел разговор, опять попытался забалтывание свое включить, как он сказал, у нас новый прокурор. Президент Трамп и что-то там еще сказал, но потом он остановился, перестал вот говорить, сжал губы, откинулся на спинку, он отстранился, закрыл рот указательным пальцем, запретил себе говорить дальше. Смотрите, вот сейчас, сейчас обратно чуть-чуть палец. Сейчас, секундочку, значит закрыл рот указательным пальцем запретил себе дальше говорить дальше а, указательный палец пошел к виску он попытался найти информацию в картотеке своих знаний вот здесь вот у нас когда человек начинает массировать вот это место это место а, оперативная память нашей ну вот, на, наша оперативная память когда человек вот сюда прикладывает палец или руку или как-то вот начинает здесь взаимодействовать, это значит, он ищет решение. А здесь же мы видим, что он пытается, может быть, найти решение, его подсознание, может быть, что-то и пытается, но на лице мы видим эмоцию печали, безнадеги и так далее. То есть он разочаровался, ему очень грустно и очень непонятно. Дальше смотрим, этот палец опять идет в рту, то есть он еще себя сдерживает для того, чтобы не сказать лишнего. Да, и вот здесь уже пошел такой ужасный жест. Вот если вы видите, он двумя пальцами удерживает уголки рта. А о чем это говорит? Рот это, я когда рассказываю, рот это то, чем человек ест. Да, это наши аппетиты. И когда человек начинает собирать уголки рта, да, это говорит о том, что его рот захватил слишком большой кусок. Он Паники от того, что не может переварить этот кусок. Вот сейчас мы видим человека, который, знаете, он мне очень сильно напоминает игрока, который проиграл все состояние. Вот, вот в данном случае мы видим человека, который очень сильно растерян, подавлен, и он, можно сказать, проиграл. А, да, значит, дальше печаль на лице. А, да, но ну, он уже, несмотря на то, что он продолжает сидеть в кресле, он ну, уже мысленно очень сильно подавлен и ничего не сможет. А, да, значит, смотрите, дальше какой жест. Он перехватил одну руку другой. Он себя пытается поддерживать. Да? У него внутри сейчас происходит ну, что-то страшное. Я вообще не завидую Зеленскому. Вот в данной ситуации, несмотря на то, что он пытается держаться, он понимает, что он проиграл по всем пунктам. А, так, значит, идем дальше. Так, да, пытается вот как-то себя как-то удерживать, но это все, видите, поджал губы, видите, какое лицо, ну сплошное разочарование. И самое главное, что я увидела, получается вот, что он вот эта эмоция печали которая как мы помним была у предыдущего президента украины а сейчас ну вот на этой встрече оказалась в конце встречи у зеленского то есть ну зеленский видимо сейчас только понял насколько все плохо насколько все серьезно и очень сильно разочарован вот такая вот история сейчас посмотрю ваши сообщения если что так а, так так так Ну, я вижу что а, так а, вижу что а, вы мне а, тоже не не стали писать много а, сообщений если есть у кого какие-то вопросы вы можете сейчас написать я могу немножко задержаться в принципе я проговорила информацию но ну, многие из вас уже были вчера на нашем на нашей трансляции. Просто сейчас, вот я за 38 минут, получается, все проговорила и очень хорошо. Значит, соответственно, наша, наша запись будет не такая большая. А, да, <с đấy> да, я говорила, что не писали. Да, Сереж, ну, я правда постаралась проговорить. Конечно. Самой с собой, с монитором разговаривать, это, знаете, не очень приятное зрелище. Я очень люблю с вами общаться. а Я думаю, что завтра мы с вами пообщаемся нормально. У нас будет еще один стрим, уже на другую тему. Просто ну, надо было проговорить это. Ну, что, тогда, мои дорогие, я буду закругляться, если вопросов нету Тогда, ну, можете мне написать в сообщение, ну вот под видео написать комментарии, да, кстати, ну что вы думаете по поводу этого всего, напишите мне, может быть у кого-то другое мнение, может быть кто-то скажет, что я не права, я вообще обожаю, у меня тут в Ютубе столько комментариев и Часто мне пишут многие вещи. Я много нового о себе узнала. Если у вас есть что-то новое обо мне, пишите в комментариях. Да? Если у вас есть что-то, какие-то вопросы, пишите опять-таки в комментариях. Да, Ратомир, пожалуйста, на благо, приходите завтра. Да, спасибо за плюсики. Да, ну, кстати, плюсики мне поставьте, если просто вы здесь, а то я смотрю, меня смотрят люди, а я не, не вижу от вас никаких сообщений. Думаю, может, вы ушли, плюшки есть или там еще что-то. Так вы возвращайтесь уже вечер, а уже как бы плюшки есть поздно. Да, да, спасибо. Пожалуйста, на благо вам всем завтра футбол, Лига Чемпионов. Ну ладно, Сереж, я без тебя тогда проведу, ничего страшного. Я буду по тебе скучать, ты посмотришь в записи. Да, значит, я призываю тех, кто будет смотреть эту запись уже в записи. Комментируйте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А если считаете, что я в чем-то не права, если я ущемила какие-то интересы, вот мне тут пишут: Я, я прошу прощения, если кого-то обидела. Я не старалась кого-то обидеть или унизить. Но согласитесь, вот в данном случае без привязки к политической обстановке. Мы увидели то, что увидели. И я это прокомментировала с точки зрения невербального общения. А что кому хочется видеть, я ну как бы не виновата. Да, значит подписываемся на канал, приходим на мои стримы, ставим там колокольчик какой-то есть, чтобы не пропускать. Мы по вторникам всегда проводим интересные стримы. И вчера вот был внеплановый, но и сегодня тоже получается внеплановый такой стрим. А, да, Радамир, а что это вы удалили сообщение? Прям теперь заинтриговали меня. Ладно, всем пока-пока. Хорошего всем вечера. И приятного аппетита, кто плюшки. Но плюшки уже сегодня не ешьте. Завтра съедите.